Есть такой способ, я сейчас о нем вам расскажу. Это способ лечения артритов. Когда-то посоветовали мне такой способ. и Я могу сказать об его эффективности достаточно высокой. Это использование, использование киселя и йода. Использование киселя и йода. Каким образом его используют? Обычно делаю так. Если у человека есть артрит и он страдает, то варят один стакан киселя. Берут второй стакан с кипяченой водой. И в этот стакан кипяченой воды на один стакан добавляют 20 капель 5% йода. После того, когда добавили, тут же добавили, тут же добавляют 5 столовых ложек охлажденного киселя в этот стакан. Размешивают и утром натощак выпивают. Готовить необходимо каждый раз. Свежий раствор Два стакана принимают первые 4 дня И потом по одному стакану Один раз в день принимают Следующие 10 дней Итого курс лечения 14-15 дней Что происходит Обычно в это время полностью исчезает боль в суставах Даже при запущенных артритах Пятипроцентный Кисель лучше с вишней, да кисель лучше с вишней, вообще очень э, ярко, очень ярко, некоторые соки имеют очень яркое влияние, оказывается если лечить себя соком лимонным и принимать лимонный сок хотя бы по столовой ложке 5-6 раз в день, а еще лучше, если эта доза будет больше столовой ложки, 2 или даже три, то это вылечит вот такие заболевания. Дальше держитесь за стулья. Язва желудка. Дальше Нет, нет, что сок? Какой сок? После киселя уже ничего. Нет, ничего. Утром натощак принимается. Вот так вот выпиваете эту болтушку. И после этого там, час уже ничего не кушаете. И только после этого завтракаете. Лимонный сок оказывается очень полезен для поджелудочной железы. Очень полезен. Дальше. Апельсиновый сок, оказывается, убирает практически любую, любое заболевание, связанное с легкими. Если его принимать, когда болеешь легким. Когда мы простуживаемся, у нас появляется кашель, то не нужно торопиться лечиться всем подряд. Начинайте пить выдавленный апельсиновый сок. Апельсиновый. апельсиновый. Никто не знает, а я скажу. Оказывается, грейпфрутовый сок великолепно снижает человеку давление. А вы знаете, что если насушить семечек и насушить грифрутовых корочек, и после этого сделать порошок из них, то это очень успокаивает, снижает вес, а также у человека появляется низкое давление, хорошее настроение в случае, если давление повышенное. Очень хорошо работает. Также сухие корочки из грифрута, особенно семечками, снижают давление, а являются мощнейшим еще и антиоксидантом, а ко всему еще и... Создает процесс омоложения Причем очень эффективно, быстро Также грейпфрутовые корочки Они очень активируют процессы в мозге Человек начинает хорошо видеть Хорошо запоминать В отличие от лимонной и апельсиновой цедры Которую в пищу принимать не нужно Там есть ядовитые вещества Грейпфрутовой корки Такого ядовитого вещества нет Есть такое растение Сейчас гибрид апельсина и грейпфрута Этот гибрид называется вита Видели, зеленые корочки. Вот эта вита, ее тоже можно сушить и заваривать как чай. Она великолепно убирает камни в почках. А также способствует удалению подагрических заболеваний. Грифрутовые а, корочки, из, корочки из граната. То есть выдавили сок из граната, корочки остались. Если высушить корочки из граната и их перемолоть, то применение его в виде чая, заваривания там, одной чайной ложки на стакан воды, убирает все виды глистных инвазий у взрослых и детей, а также лечит заболевания хеликобактер, представляете? Просто заваривать не в порошке. порошке? Можно и не в порошке. Порошки. Вообще, почитайте, что будет, если заваривать каждый день одну чайную ложку высушенного граната. Вы будете в шоке. Почему? Ну, очень удивительный препарат получается. Дело в том, что это все препараты, они имеют свои патенты и в них есть объяснимые действующие вещества. Но если говорить о том, как это применять и просто рассказывать вот в таком виде, то вы можете использовать их как препарат. Никому ничего не платить. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, можно ли полечить грыжи позвоночника и чем? Сейчас продаются китайские импульсные манжеты. То есть, это две пластиночки, которые одеваются вот так вот сзади, допустим, на место, где у вас грыжа шморли. После этого ставятся электрический импульс, чтобы мышцы эти сокращались с левой и с правой стороны. Смотрите, что нужно делать. Вот смотрите, у вас есть, допустим, где-то грыжа. Она есть у вас, допустим, в поясничном отделе. Ставите... Там, где есть грыжа, просите, чтобы человек, который, который находится рядом с вами, положил ладонь на вашу грыжу. После этого от этой ладони поставил вторую ладонь ниже и эту ладонь, второй руки поставил напротив этой ладони. Вот это место, где будет нижняя ладонь, и точно так же от этой грыжи вверх ладонь ставите и вперед, допустим, на грудной отдел. Вот эти места, их нужно очень активно массажировать. Если это мягкие ткани, то там надо делать массаж. Ну Вот, допустим, у меня грудной отдел, то я должен делать массаж вот на всей территории своего живота. Так, чтобы мышцы во время этого массажа человек сокращал. То есть, я надавливаю, а человек их сокращает. Я надавливаю, а человек их сокращает. Это грыжа позвоночника Это грыжа позвоночника. Нет, грыжа позвоночника. Так вот, таким образом происходит убирание грыжи позвоночника. А еще, если купить вот такие манжеты, которые пульсируют, и ставить эти манжеты хотя бы один раз на ночь, то эти грыжи исчезают. Также рекомендую 8 упражнений Дуйко, которые можно найти в интернете. Это 8 упражнений для позвоночника. Выполняйте упражнения 5-6 месяцев. Можно избавиться от самых тяжелых заболеваний позвоночника. Конечно же, не панацея, но тем не менее. Есть ли люди, которые избавились от грыжи позвоночника? Да, такие люди бывают. Хотя медицина говорит, что в случае появления грыжи лечить бессмысленно. Нужно только оперировать. Я могу сказать вам, что наша медицина, особенно вертебрология, она рассматривает ну и неврология, она рассматривает заболевания позвоночника исключительно с позиции физиологических причин. Не рассматривая это а с позиции мозга. То есть считается, что это поражение костей, поражение хрящевой ткани. Но ведь в этом всем есть одно один действующий элемент, который никто не видит. Этот действующий элемент это мозг, который находится в позвоночнике и который находится в коре головного, ну, кора головного мозга. Это же суть одного и того же, правильно? А почему бы не рассмотреть этот вопрос таким образом? Происходит увеличение ликвора, попадание ликвора коры головного мозга и позвоночного столба. И в этом ликворе появляются бактерии какие-либо, минингиальные или какие-либо еще может ли это вызвать у человека или там стафилокок инфекция может ли это вызвать у человека увеличение или воспаление тканей э э тканей спинномозгового мозга или там тканей мозга я могу сказать что может таким образом необходимо было мне в свое время найти такой препарат который бы действовал не на хрящевую ткань и не на костную ткань, а действовал исключительно на ликвар с целью его очищения. И такой препарат был создан, он называется вертебралис. Применение препарата вертебралис достаточно активно профилактирует заболевания позвоночного столба. Эффективно, достаточно быстро. Могу сказать, что все люди, которые принимали ну, больше двух месяцев, потом на несколько лет забывают о том, что где-то у них вообще позвоночник там где-то находился. Гипотетически даже. Я вот свою сестру помню. У нее постоянно больной позвоночник был. Мы. Ты помнишь, сколько лет позвоночник болен Постоянно. Вертебралис принимал. Вертебрализм. Да. Вернувшись. Да. Вернувшись. Да. Вернувшись. да, постоянно больной позвоночник был. И у мужа. да. Подскажите, пожалуйста, пью его позвоночку легче, а суставы заболели. Что делать? Для того, чтобы полечить суставы, необходимо принимать для суставов препараты. Это еще что? Это урализ и манкулит. Их необходимо принимать по одной чайной ложке урализа, одной чайной ложке манкулита на один стакан воды. Один раз в день. Суставы прямо мгновенно перестают болеть. Александр, включи кондиционер. Моя мама, 84 года, просит спросить у вас, как ей полечить полипы в желудке. Ну,